Черный орех NSP. Ну, во-первых, Black Walnut, черный орех NSP продается в разных компаниях совершенно за разные деньги. <laughs> за заразные деньги. Я хочу сказать, что и на iHerb, и на различных сайтах просто витаминов, и чуть ли не на AliExpress можно купить Black Walnut, и он будет одинаково называться. Будет небольшие различия в его компонентах. Я хочу сказать, что большая часть черного ореха, она делается из листа растения, дерева, грецкий орех. В принципе, это неплохо. Вот. Но так как я проживал в регионе, где растет грецкий орех, я хочу сказать, что, ну, во-первых, у нее там строение, оно понятное. И самым таким йода содержащим самым горьким самым жестким скажем так вот по своим вот этим вот йода противопаразитарным свойствам это кора которая идет вокруг самого грецкого ореха то есть листвы много она безусловно дешевая а вот эта кора которая вокруг самого ореха, она вот, имеет самые сильные противопаразитарные свойства. И Неспи использует именно кору грецкого ореха. От этого будут и совершенно другие результаты. Да, она немножко там, может быть на доллар дороже, если взять за банку, но так это совершенно другие ингредиенты. Поэтому если вы для себя выбираете, как потребитель противопаразитарный продукт и хотите найти черный орех, то черный орех Неспи – это самое то.